Ничего не будет, кроме дождь становится темней. Фонари зажгли на доме танец пляшущих теней. Тени, мокрая брусчатка до да следы прошедших лет. Жизни нашей отпечатки. Вот и все. Другого нет.